мы выбираем разные формы взаимодействия и одно из них вот такая шикарная прогулка вот в таком шикарном лесу и так мы строим бизнес есть, в чем у вас бизнес что делать надо тусоваться вчера тусовались сегодня тусуемся завтра тусуемся и таким образом строим структуры это очень трудно дома практически не бываем то у нас банк то у нас лес, то у нас баня-сауна, то у нас перелеты. Тяжелый бизнес, но деньги платят. <связывая> Хорошие!